Друзья, не ленитесь мыть камеру. Вот видите, что происходит? Это вот в патрубке жир застыл, когда я варил э, бризки долго, да, много жира говяжьего. Он застыл и образовал пробку. И вот сейчас я ее ковыряю. И ведь разогреть-то не получается, потому что он уже в, на улице, не внутри камеры. Друзья, решили снять небольшое руководство помойки термокамеры. Нашей термокамеры, ем колбаски Лучше всего это сделать, конечно же, специальным средством: любой жир ударитель или средство для гриля да? любое совершенно. Вот у меня оно просто в более конструированном виде я залил его вот в такой распылитель. Значит, смотрите, что нам нужно сделать: сначала открутить все направляющие, не бойтесь разбирать камеру она не сломается. Вот, я уже подготовился, да, все вот эти вот барашечки, барашечки на, на, на стенках, которые держат воздуховоды, я их снял. Дальше, вот здесь сверху вот, вот эту панельку тоже можно, нужно открутить. Сейчас я уже, просто видите, к съемке подготовился. И вот эти вот шестиграннички, э, эти вот болтики я снял. Так, вот я их открутил. Смотрите, я сейчас говорю про полную, про полную мойку. Видите, как, какое количество сажи? Если вы ее не снимаете. Долго, то у вас здесь на, на колбасу начинает литься черная копоть, да? Обязательно снимаем, ну, хотя бы раз в пять копчений, да? И устраиваем полный мой. Дальше, смотрите, видите, все в копоте. И все, весь э, вентилятор тоже в копоте. Сейчас мы это, это все решим. Просто обшикиваем средством, да, э, от копоти всю камеру до тех мест, где можно дотянуться. Вообще везде, везде, везде, везде. И все. Обшикали снаружи. Обязательно в перчатках, без перчаток это лучше не делать, все-таки средство очень такое жгучее, ядовитое. Дальше заливаем это средство и в трубу, во все в обе трубы, во входную и выходную, не боимся, ничего страшного, там все хорошо. Дальше снимаем оба воздуховода, вот эти, вот эти панели, да, они же у нас открученные все, снимаем их направляющие тоже снимаем, вот они направляющие, ставим их к стеночке, снимаем воздуховоды, видите здесь сколько грязи, тоже их обшикиваем полностью, снимаем второй воздуховод, вот его точно также обшикиваем. Дальше обшикиваем все стеночки вместе с, с электрическими тенами. Можно залить их в сам вентилятор. Да? Дальше обшикиваем дверь. Закрываем и включаем режим варка. 80 градусов минут на 15. Совсем забыл про дымогенератор, его тоже заливаем средством и ставим внутрь. Все, что у нас контактировало с, с продуктом, тоже заливаем и ставим, кладем внутрь. Не забывайте, что это средство достаточно едко и им лучше не дышать. Все готово, камера прогрелась, выключаем, открываем, ну, чтобы нам в лицо э, не долбанул этот едкий пар, да. Средство щелочное, поэтому будьте аккуратнее. Такая уже практически красота, да? И дальше просто обливаем водой и все. Накопившуюся воду и моющее средство просто сливаем в канализацию. Открываем сливной кран и все улетает мойка бесконтактная просто если есть шланг с водой это идеально ты моешь и тут же все улетает в канализацию ребят конечно удобно когда у тебя есть шланг и ты просто можешь личку куда угодно ну и полы конечно моющиеся смотрите я все помыл все блестит я все ополосну и устрою на место ну. Дальше вы, в принципе, все знаете. Главное, просушите камеру потом. На 80 градусах в режиме сушка. Чтобы она полностью была сухая, тепленькая и ждала вас в следующий раз чистая и классная. До встречи.